Красиво здесь, очень красиво, но посмотрите, как не надо делать. Вот склон, лавина опасный. Здесь сходила лавина и вот в этом промежутке. И вон они там наверх ползут, чтобы покататься по фрирайду. Видите следы от их покатушек? Тут уже года два назад, вот на этом повороте, там завалило двоих лавины, Не имется, лезут все равно. Вон они наверху. Ладно, пойдем покажу вам сейчас зимний Амзас. Зимой здесь, конечно, красота неописуемая. Посмотрите, какие горы зимой красивые. Солнцем освещает, они еще ярче как-то выглядят. Мороз сегодня градусов на 35 точно. Летом вот здесь переправа была, тоннель. Вот отсюда мы на лодке переплавлялись на тот берег и там в домике отдыхали. Вот в этом самом домике мы останавливались летом. Посмотрите, даже зимой тут полно туристов. Ребята, вы где здесь остановились? Это вы сняли домик, да? И сколько стоит? А где, через какую организацию? То есть вы, вы, вы это на сайте где-то или так просто созвонились, это да? Знакомые, это вот да, которые здесь они, себе. да? да. Ясно. А баня там что есть? Баня отдельно. Сколько баня стоит? Две тысячи с бассейном. А, большая. Час, да? Час, да. Понятно. Ну как, нравится? Да, классно. Ребята, вот цены услышали. Шестнадцать восемьсот. Плюс, если захотел баню с бассейном, две Цены, конечно, очень дорогие. Ну и тем не менее народ едет, потому что сейчас январские каникулы отдыхать едут. Скажите, а вы с какого города? А вы где остановились? На приюте где-то. Сколько стоит приют? Детская группа. А то есть у вас организация какая? У да, да, да, да. Классно. А какая организация? Кто, как вообще, как это все организуется? Со школы ребятишек? Да, Давайте быстренько, Это внизреченская организует это все, да? Не, вообще это база. Ну не база, смысл, получается, филиал. Э, Кемерово, да. Ага. Филиал Кемерово. А Показать, как здесь здорово. Вперед, девчонки. Да, это Что Здесь активный, такой классный отдых, какая здесь, красота. Это да. Это да. Нравится, девчонки, здесь. Это а? а? Да ничего, по, походишь согреешься Вот видите, какое Отличное проведение Какой досуг на природе На свежем воздухе Смотрите, народу приезжает много А уезжает еще больше, еще больше чем Да Вот такая закономерность необычная Ладно, друзья, всем пока